Это, короче, у нас Брэдманчик. Мы, короче, сейчас э, взяли 12 девушек. И мы сейчас, короче, рванем Сосновку. Будем там жрать. Да, Бр Брэдманчик. Давай, смотрим. 12 девушек нету. Дай пакет, дай пакет. Мухи летают вокруг тебя. Переход. Все. квартиру у него там. И он. Завазь начал эту квартиру, ага. а первую квартиру продал, кучу денег там заработал, купил яхту, отдал с нами путешествие. И когда путешествовал, короче, по миру, ага. он а, туристов сажал на яхту, тоже ага. этим деньги зарабатывал, угу. продавал рыбу в океане ловил, угу. кушал эту рыбу сам. Угу. И вокруг света, короче, вокруг мира на яхте проплыл путешественник. Ты, типа, много Сейчас будем хавать, пить лифтом и кататься. Отлично, у меня уже выкончивает <свист> морская полезная. <свист> угу. Покайпа. Я, короче, начал мемчики делать под его аватарку. Люди со всей России приезжают в гостиницу Чуваши, чтобы здесь плавать. А мы здесь живем и не бываем. Позор. Фу, фу нам. Ты чё, блин? А ты сам чё лучше? Давай, пошел. Да, говори что-нибудь важное, скажи. Сосновочка. Раз, два, три, летс гоу! Давай, давай! Поехали сегодня на Сосновочку, и знаете что? Это настоящая Факанта! Мы нашли окопы, тут самые настоящие окопы. Интересно, и там можно как-то внутрь забраться, не? Тут что, война была? Ладно. Народ, я, короче, привел себя и своего друга Диму. Вот он сюда. Вот отсюда, короче, забрались, забрались, забрались. И мы сейчас будем вот отсюда не, вот туда не будем, вот спускаться. Надо, там опасно. Оттуда лучше? На автомобилях, да. на автомобилях вот как раз-таки опасно, а так на, не опасно. Давай, блин, Ой, блин, песочек. Смотрите, что покажу. Фу. Да, в семье не без блогера, как говорится. В общем, я там так сильно увлекся этими всеми фотографиями, там я столько всего снимал. Ой, вы бы знали просто. И в итоге... В итоге. Я, кстати, может быть, и выложу вот эти все фотографии, да. Короче, представляете, мы опоздали на автобус. Мы в тот день заведомо опоздали на катер. А тут мы опоздали еще и на автобус. И мы, короче, застряли где-то в 9 вечера. Получается, в Сосновке одни, короче. А просто. Мы вышли на остановку там. Там мы могли запрыгнуть на одну машину, но что-то там замешкались, тупанули. И нам, мне пришлось, короче, как, как, ну, в общем, просто вытягивал руку вперед, типа, и всем так, такое говорил, типа, «Крас, классная тачка, классная тачка. В итоге все-таки где-то спустя час, а то и два, ну, где-то полтора, приехал таксист. Ой, не так есть, короче, какой-то мужик с женой. На ладе. Спасибо ему огромное. Прям вообще крутой чувак. Но у него, блин, так громко орала музыка, то, что. Ну, блин, тут вообще без комментариев. Ну, мы, конечно, не стали выпендриваться, то есть. Короче, такой был денек.